Здорово, бандиты и бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, и рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас катка с рандомами. А как вы знаете, с рандомами всегда можно сгореть. Но в этой катке случилось то, что случилось. Смотрите катку до конца. Думаю, вам будет над чем здесь поугарать. Приятного просмотра. А если катка понравится, не забудьте прожать лайк, подписаться и оставить комментарий. А я с вами разговариваю, да? А вы меня не слышите? А я думал, я включил. А что вы в чат не напишите? Я тут разговариваю. Вы видели, как рандом растащили всех? О, там люди, люди, люди. Бегу, бегу, бегу, бегу. А как я так уехал? Бегу, ребятки, бегу. Бегу, если бы ты еще метку бы не ставил. Да ты посмотри, что этот утилити делает. Он утилизирует моих тиммейтов Чувак, офигел. Че, песня такая игра. А, он один был. СС какой-то. Едва <звы> <одна> пулька оставалась. <звы> <звы> <звы> да, блин. Эй! А что? Серьезно? А -а -а -а -а! Серьезно? <conversations> это че было? Марк, спасибо за спонсорку. Нифига себе, внук спонсорку оформил. Аплодисменты Марку. Ижи. Всем здрасте, Мордасти. Как это так можно было? Заумыч, Часлан, сам брат. Как ты, родной, Ельжи? Всем здрасте, мордасте. Заумыч, здорово, спасибо огромное за донат. Все нормально. Сам как? Вот так вот бывает. А знаете, почему так получилось? Знаете, почему так получилось? Рассказать вам почему? Я очень сильно нажал на провод, который от переходника. Прикиньте, я просто топчик сам потерял.